Всем привет на Зона Гейм, меня зовут Недонатер. Недонатер, потому что я против доната в играх, особенно в платных. И сегодня мы играем в Apex Legends Mobile. Начинаем. Телефон я отжал у Зонаги, поэтому не знаю ничего тут по его настройкам и по его статистике. Типичная ошибка новичка. Разработчики ввели тут систему прокачки навыков. По мере зарабатывания опыта зарабатываются очки на эти навыки. Они прокачиваются в основной менюшке и очень сильно влияют на геймплей и на возможности персонажа, любого. Чем больше играешь за персонажа, тем больше зарабатываешь очков, тем больше появляются возможности. Мы начинаем с Bloodhound. Расскажу немного о легендах по очереди, о каждой, как они идут в менюшке, так мы и будем за них играть. Немножко об оружии, немножко о броне и остальных возможностях игры. Также о типичных ошибках и очень важных моментах, которые понадобятся люб любым игрокам, и новичкам, и уже бывалым. А также о различиях между ПК-версией и мобильной. Они также присутствуют и очень значительно. И мы начинаем. Так, Начинаем с высадки. Сразу открываем карту и смотрим, куда упасть. Если обратить внимание на левую часть карты, она в определенном кружке находится. Этот кружок обозначает, что там лучший лут. Лучший лут это лучшее вооружение, лучшая броня и улучшение для этого вооружения. Ну посмотрим, не я выпускающий. Нет, я выпускающий. Ну тогда мы прыгнем, пожалуй, вот сюда. На бис называется локация, в оригинале она называется Вояж Миража. Тут почему-то эту локацию сделали локацией Рапсодия. Ну вот типичная ошибка, ребята решили высадиться отдельно, то есть я лечу один, хотя я выпускающий, очень странно. Ну посмотрим, кто выживет дольше, я ставлю на себя. Конечно же правильно играть вместе, потому что это собственно королевская битва или командная битва. Так, первое оружие, что мне попалось, это винтовка 3030. -30. Она не очень скорострельная и больше настроена на средний-дальний бой. Мне она не нравится, вот. Мне повезло, потому что есть э, R301. Это самое лучшее оружие в Апексе, потому как обладает приличной скорострельностью и э, малым разбросом пуль. Также на этой локации на Бис очень много полезного лута. Есть одна фишечка, сейчас я вам покажу. Забираемся на второй этаж, подходим к пульту, тут есть пульт, и специальной кнопкой активируем его. Он выглядит как дискошар. Падают два шарика, которые можно разбить. Цвет показывает соответствующий лут, который находится там. Золотой цвет, золотой лут. Ну вот, мы нашли золотой магазин для энергетического оружия. Плюс золотого магазина в том, что через 5 секунд он автоматически производит перезарядку боеприпасов в этом оружии. И золотой рюкзак. Золотой рюкзак, я напомню, помогает реанимировать своих союзников, которые были нокаутированы с половиной здоровья и брони, что бывает очень полезно. Так обычно, когда вы их поднимаете, у них минимум броня и минимум здоровья. То есть это значительное такое преимущество, поскольку у меня в команде есть Мираж. Мираж относится к хилерам, так называемым. То есть его особенностью, когда он поднимает нокаутированных противников, он становится невидимым, так же как и вы, если он вас поднимает. Поэтому желательно ему передать рюкзак, но он решил прыгнуть отдельно и бегать где-то, где-то да, далеко. Так. Внезапный гость на вечеринке. Это. Все, он лежит. Ну, зато с нами рапсудия. Которая решила падать вместе с выпускающим, которым был я. Кстати, вот ее ульта. интересно такая стеночка. Она вроде как не пропускает скамер. И усиливает лечение. Так, R-301, меняемся. Да, тут просто битва идет серьезно, поэтому тяжело. Интересная особенность ⁇ то, что это первая карта, которая была доступна в Апексе, Каньон Kings. И что характерно, она постоянно меняется в ПК-версии. То есть добавляются какие-то новые локации, новые особенности, новые здания. Тут этого нету. То есть как было в сезоне, наверное, четвертом третьим даже апекса сейчас уже 14 -ый. так карта и осталась здесь мобильной версии то есть нету локации Каустика, например с обязательным золотым лутом ладно попробуем подобраться к своему третьему человеку это мираж который прыгнул сам пока еще никого не убил что неудивительно так на, на меня напал гибралтар и мы смотрим в деле r301 оп Разбичит. Первая очередь, вторая очередь, вторая очередь, он лежит. Интересное отношение к казням в этой игре. Теперь, когда ты казнишь, э, за это можно получать дополнительные бонусы. Если выберешь меню, так, еще один игрок лежит. То есть, например, если выбрать такой навык, то за казнь ульта откатывается на 30% быстрее. Так, еще один. Тут очень такой интенсивная битва. Но вот типичная ошибка новичка. То, что враг стоит просто посреди дороги. Ему не за что спрятаться. А основа стрельбы в Апексе это стрельба из-за укрытий. Еще один вырублен. Так, бежим. Тут у нас Актейн. Вот, кстати, он правильно играет. Он прячется за камнем. Но ему все равно не повезло. Весь отряд... Холодные. Юма. Так, брать. еще один труп. И Здесь Я килл лидер. За ноги наверняка понравится это моя это статистика. Нет. Точнее, моя статистика на его телефоне. Ой-ой. Так. Такая полезная вещь, как вышки. Можно просто обойти противника сзади и расстрелять, как сейчас я и сделал. Команда не очень понятная, потому что, как я сказал в Мираж решил прыгнуть отдельно и прыгнул куда-то в другой конец. Но сейчас он подбежал к нам, когда у нас у обоих, у меня его рабсуди, наверное, у меня 8 килов, у нее ну, кило 4 или 6, может быть. Он понял, что лучше играть с нами. но в ПК-версии у меня Даймонд. Это вообще-то считается у новичков неплохим уровнем. Но тут, кстати, они изменили систему баннеров так называемых, потому что в ПК-версии считаются самыми крутыми это молоточки и черепа. Молоточки даются за 4000 урона, ну там от 2 до 4, зависит анимация этих молоточков. И черепа дается за 20 килов. это очень много. Тут они сделали иначе, тут эти баннеры можно получить только в режиме рейтинг и то на золоте и платине то есть соответственно их получить не так-то просто в отличие от папка все как-то быстрее и что мне особо нравится то что очень быстрый подбор игроков то есть ты не сидишь там по несколько минут в лобби потом бегаешь непонятно на какой-то маленькой карте ожидая начала старта игры то есть тут происходит все очень быстро К слову, тут, я считаю, по крайней мере, так, что тут очень много ботов. Вот, например, я стою перед ним, он у меня совсем не стреляет. И я его врубаю с одной очереди. Как-то это странно. В папке боты посложнее. Это точно. Так, еще один килл. 9 киллов. Я лидер по убийствам. Десятый килл. Да, сейчас мы видим интересную ульту в абсурдии. Это музыкальная стена. Вместе с музыкой интересно. Кстати. Так, еще один килл. О, секундочку. Уникальный момент. Похоже, нашего октейна накаутировали. Я бегу к нему, потому что у меня золотой рюкзак. И сейчас мы посмотрим работу золотого рюкзака. При реанимации. Так, нажимаем кнопку реанимации. Видите, появляется желтое окошко загрузки, обычно оно зеленое. И актейн встает почти с полным здоровьем. И наполовину заполненным, заполненной шкалой брони. Такое преимущество дает золотой рюкзак. Он опять лежит. Да, это похоже человек по нам стреляет. Используем аптечку. Делаем скан, чтобы помочь рапсодии. И накаутируем врага. И еще раз поднимаем нашего несчастного Актейна. Который странно играет. Но опять он поднят с дополнительным здоровьем и броней. Также и Рапсодия тоже лежит. Я остался один. И всех спас. В игре осталось 4 отряда. Количество игроков он не показывает, но 4 отряда. То есть это вот... Соответственно, 4 до 12 игроков. Возможно. Если рейтап, полные рейта. отряды. Нужно чтобы да, но очень тело, тяжело играть и вообще нереально. Также у Рапсудии был золотой щит. И она правильно им не воспользовалась, поскольку все были убиты, а у меня был золотой рюкзак. Я напоминаю, в отличие от ПК-версии, золотой накаучит позволяет самореанимироваться. В ПК-версии эту возможность убрали. Наверное, из-за баланса. Так что приятно вспомнить, как работает накаучит. Теперь в ПК-версии накаучит наделен функцией золотого рюкзака, который ранее был у золотого рюкзака. То есть он поднимает союзников с увеличенным здоровьем и броней. Так, сейчас я вижу луч, а это значит, что там дроп. Дроп обычно с улучшенным оружием. Сейчас я постараюсь подбежать, пос показать вам, что из себя представляет улучшенное оружие. Улучшенное оружие – это определенный вид оружия. В данном случае это дробовик Ева или ручной пулемет «Преданность» с полными обвесами. Что дает увеличенный урон, автоматическую перезарядку через 5 секунд. Да, кстати, не очень хорошо вот так вот бежать в одиночку. Сейчас я сделал неправильно, конечно же, потому что я не пометил союзникам, куда я бегу. И у меня не самый лучший персонаж для лутания тропа. Лучше всего подходит Бангалор, потому что у него есть тактическое умение в виде дыма. Пускаешь дым, и тебя противник не видит абсолютно. На мобильной версии дым какой-то особенный, он вообще не просматривается. Если на ПК хоть как-то что-то можно увидеть иногда, на мобильное вообще нет так так так начинается бой я его вижу сканирую чтобы помочь своим союзникам вот, кстати Рабсудия молодец она вовсю использует свои навыки вот например вы видите дым и он абсолютно непросматриваемый никак больше похоже на спрайты чем на реальный дым. Ну удивительно телефон же все-таки Так, чемпион Занага, спасибо за легкую статистику И легких ботов Если бы уровень у Занаги был выше Было бы сложнее играть, однозначно Тут очень хороший подбор по соотношению Убийства-смерти Игроков Так, ну вот наша статистика У меня 12 убийств У Рапсодии 9, у Октейна 6 Это был первый ролик Apex Legends Mobile До встречи если я про что-то забыл рассказать, что-то перепутал или назвал персонажа другим именем, а я именно так и сделал, пишите свои замечания под видео, задавайте вопросы и я обязательно на них отвечу. В следующих уроках мы рассмотрим других персонажей, поиграем с другим оружием и разберем прочие особенности игры. С вами был Недонатер, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Видео подготовлено специально для Apex Legends Mobile СНГ.